Всем привет! Для нормальных пацанов нормальная информация Те, кто собрался ехать и выбирает, как ехать поездом, автобусом Либо блаблокаром, либо, может, пешком или попутками Говорю свой опыт Не едьте автобусом Мы ехали автобусом, это было ужасно Во-первых, водители очень грубые Когда я попросил выключить русский паршивый сериал, который бил мне по голове, давил на нервы Они отказались! Плюс едет целый автобус Буратин, который смотрит эти грёбаные сериалы. Боже, у меня чуть не взорвалась башка, ребята. Конечно же, если вы из числа этих Буратин, то, пожалуйста, едьте и смотрите свои русские сериалы. Но если вы нормальный человек, то вам будет очень крайне комфортно ехать, слушая даже если в наушниках вас на головой орёт это русское... Ну, боже, это такой трэш! Не едьте автобусом. Плюс едет очень долго, мы ехали 24 часа примерно, 8 часов на границе, пока пересекли границу. Единственный плюс, что не проверяли, не тормошили сумки, не вытрушивали ничего, но всех как стадо. Вы садились с автобуса, по очереди пропустили, по штампику влепили и всех как стадо загнали в автобус. Вот. В следующий раз, я думаю, буду ехать блок -бл либо поездом. Минус поезда, то что он едет только до Премышля, но можно в другой рейс, и это как бы дорого. Плюс автобуса в данном случае то, что мы за 700 грин доехали до самого Ротсворт. Вот так вот. Больше плюсов нет. На этом все. Ждите новых видосов, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и говорите о чем снимать, потому что у меня много тем, много информации важной. Давай, папа -па.